Вот. А потом я стал разными способами садить. <смех> вот. Разными способами. И не так, как у других. На проращивание. То есть, у меня была задача их пробудить. Ну и вот, смотрите, вот опилки я насыпал и просто их положил вниз лицом, или как понять, вниз. Вот. И получилось, что ведь садить-то, по идее, нужно вот так вот, ростками вверх, а вот это вот гладкой стороной вниз. А я наоборот сделал. Наоборот. Ну и что получилось? Ну вот, получилось. Вот, видите, корни проросли, а росток, как я и э, думал, не то, что думал, я уже сто раз это проверял, вот он идет вверх. Вот и все. Вот. То есть рекомендуют вот так вот садить. Тогда бы корни пошли вниз, а росток пошел вверх. А так как я посадил его наоборот, то корни вниз направлены, вниз и пошли, а росток изогнулся и пошел вверх. Вопрос на засыпку, а какая разница, или росток изогнется, пойдет вверх, или корни изогнутся, пойдут вниз. По-моему, разницы никакой. Важен результат. Корней много? Много. Все хорошо. Луговица твердо не загнила. Дело в том, что когда вы вот землю ее опустите, не дай бог перелив там, а перелив, вы даже можете нормально его полить, ну а корней нету. Понимаете? И вода как стояла там, так и будет стоять. ну что корней нету. Ну, а еще если температура там немножко понижена, испарения никакого, ну и все. И получается, что луковица загниет у вас. У меня такое было зимой. Когда было меня вот здесь в комнате плюс 10, я вот так их посадил с землей просто вровень, и их не видно было. Ну и думаю, как надо полить, а вдруг засохнет. Полил. Ну ничего. Потом месяца два проходит, я полез туда, а они все сгнили. То есть, или вот с одного боку вот так вот пятнышко было. В одном случае даже на 50% сгнили. То есть вот так вот. Я просто пальцем беру, вот так вот гнили убирал. И ничего не делал, ничем не присыпал. Садил, и она все равно прекрасно росло. Что там вот женщины эти тросятся, носятся, трусятся, носятся? Вы сами сначала попробуйте, а потом будете советовать. Мало ли, что вам кажется. Кажется, креститься надо. Вот результат. Садите вверх ногами, я советую. Но вот это на проращивание сейчас, конечно, в землю буду опускать. Потому что в опилах-то она не вырастет. Но дело в том, что суть-то в чем? Они проросли, проросли, не загнили, не загнили. И вода, она сразу поступает. Корни растут с этой стороны снизу, вот вода сразу и к нему поступала, вот опять же корешок изогнулся и вверх я что хочу сказать, это не вот это все, это я всеми разными способами, различными садил но это не по той причине что у меня сорта разные сорта разные могут реагировать по разному вот допустим здесь вот такой сорт вот это я налил в крышку воды и просто опустил вниз, ничего страшного Просто вот этот вот из всех вот этих что-то спит. Ну, спит он и спит. Он твердый, луковица, ничего ему страшно. Но зато вот рядом того же сорта она вот так вот проросла. Все хорошо, чеки-пики. Все хорошо. Сейчас буду садить. Вот. Здесь что у нас? А, здесь тоже не проросло, но тут другая причина. Я говорю, во-первых. Сорт, смотрите, другой, но даже не в сорте дело. Я его садил другим способом. Я просто разрезал вот эту, а там же опилки. Я налил туда воды. Э -э вода постояла там, ну, не знаю, сколько, может минут 15, там, полчаса постояла. Опилки пропитались, я воду слил. И вот туда, обратно положил вот эти луковицы. Прошло одинаково со временем, э по времени с другими. Вот. Но я смотрю, там ничего нету. Они как бы и не портятся, они тверденькие, но они же и не растут. Поэтому сразу вот этот вариант отменяется. А вот эти вот рядом на опилке тоже, но я их сверху положил. Прекрасно. Они загнить в принципе не могут, потому что они же не, не в воде. Они только касаются опилок и все. И роски растут, и сразу в мокрой опилке и себя тянут. Ну, вот здесь вот я не знаю с под чего это, в общем, ей не важно. Просто салфетки постелил, мокрые. Тоже самый результат. Вот они проросли. Смотрите. Все хорошо. Все хорошо, все отлично. Все 100%. Вот такой сорт. Дальше что получается? Это просто хорошая земля. Может даже с магазина. Я просто ее промочил. И просто так положил вниз опять лицом. Ну, тоже проросли. Я, если сравнивать вот эти с этими, ну, как сравнивать сорт-то другой. Сорт уже вот такой вот, красный. Ну, тоже все проросло. И опять вот этот росток, он загибается вот, и пойдет вверх. Нет, не корни загибаются, а вниз идут. А росток загибается, идет вверх. В вот, чем хочу сказать. Это еще не проверял. Я просто посадил их заглубил, но посадил их боком. Понимаете? Не так, не так, а боком. Ну, можно, в принципе, подковырнуть, посмотреть, что там. Ну, да просто для общего такого м -м, кругозора вашего, что не все то золото, что блестит, мало ли, что вам что-то говорят. Вы сами думаете, что делать? Проверяйте. Вот я почему-то думаю, что вот так. Просто, почему я этому пошел. Если бы я вот, как другие говорят, я бы сделал, и все нормально было, тогда какие проблемы? Ну, все хорошо. Но так как я сделал другие, они загнили у меня зимой, при плюс 10. Зимой это был ноябрь, нет. Был декабрь, январь. В январе я думал, в каком же состоянии они. Начал вы выкапывать, они в земле были где-то вот так вот. В земле были, их не видно было. Выкопал. дриж твою мать! Они... Пропадает просто натурально, там гнили. я говорю, вот в одном вообще 50% было, но гниль я убрал, я еще повторяю, начал дальше проращивать, и они прекрасно росли, они сейчас у меня растут, ни одна не пропала, даже с гнилью, понимаете, ну, когда 100% сгниет, ну, конечно пропадет, а если так, там чуть-чуть, там, процентов 10-20-30, ну, до 50% я считаю, ничего страшного, главное, чтобы вот это место не загнило, где ростки и корешки выходят. А вот эта э, тыльная сторона загниет. Ну, это так, э, э, ничего страшного, потому что питательных веществ у них вполне хватит для развития. Так, ну, что я хотел сказать. Вот два варианта. Вот такая вот кала цветом. Вот. Одновременно садил одновременно пришли, одновременно съел. Но! Вот эти я посадил вниз, и получите, посмотрите, в каком состоянии, вот они, смотрите, корешки, все хорошо. И росток даже есть, который, естественно, разворачивается, потому что знать, где вверх, где вниз. И пошел вверх, это цветонос, или там, и все другие ростки будут вверх. Вот еще один, они же по два идут. Тоже, видите, хорошая корневая система, росток тоже образовался, идет вверх, или там листики будут, или цветок а вот эти вот я посадил боком ради, ради эксперимента, ну вот посмотрите вот они, корешки как бы есть, но они в замедленном развитии хотя вот здесь можно сказать о, говорить об объективности потому что сорт калы один но корешки недоразвитые Ты садил боком, поэтому я вам советую рекомендую и, и показываю, что лучше всего садить так вот, корешками вниз, пупырышками. Пупырышками вниз, и будет вам счастье. Но остальное вы видели. Вот, салфетки. Вот, в опилках. Все хорошо. Собственно, разницы я особо не вижу, что в воде. вот, Что в воде вниз, опять же. Я разницы не вижу. Единственное, что я предупреждаю, не опускайте туда в, в землю. Или будет пересушенная земля, не будет хватать ему воды для толчка, для начала роста. Или зальете, и он начнет, начнет гнить. И опять, вот положили просто на влажную землю, ну и пусть лежит, пока не прорастет. Вот когда уже корни есть, тогда уже не страшно и поливать, потому что корней, вот сколько они, конечно, начинают работать. и вы, Не надо с дуру там по ведру сюда выливать, ну, чтоб постоянно земля была чуть влажная, ну и ладно, ну, пусть растет. И все, корни работают, и все. Вот если корней нету, а вы туда засыпаете землей, получается, что корней нету, а земля влажная, ну и все, она впитывает оболочку вот эту, и начинает, ну пусть не гнит, но потом потрогайте, она вот луковица мягкая. Ну и все. Все на этом. Можете деньги так выкинули. Купили и выкинули деньги. Одинаково.